Всем привет! С вами, как всегда, Маша. И в этом видео мы будем обозревать новых пони, которых нам добавили в игру. Поехали! Новые пони называются готландские пони. Давайте начнем с описания. Величие кроется в малом. По крайней мере, в мире конного спорта, где вряд ли найдется более способный друг, чем горячо любимые шведами готландские пони. Этих пони разводят на острове Готланд в Швеции. За, сто... За исторических времен они одни из ближайших родственников древних и лошадей, когда-то населявших Европу. Табуны э, скок рус и лесных лошадок веками свободно жили на острове. В заповеднике на юге Кюрвика до сих пор бродит дикий табун этих корпушей. Готландские пони очень выносливы и способны прокормиться в дикой природе. Раньше их использовали в качестве надежных рабочих машетей. Известные неуемные аппетитом, эти небольшие лошадки готовы горы свернуть за клочок травы. Озорным и веселым готландским пони нужен предусмотрительный наездник, который будет внимательно за ними следить. При этом порода невероятно дружелюбная, поэтому прекрасно подходит для начинающих наездников. Готландские пони издавна любимые в Швеции. В последнее время обрели славу по всему миру как идеальные лошади для тренировок. Легкие и подвижные, они превосходно бегают рысью и прыгают. На юрвике их любят брать исследователи, поскольку это сильные пони, готовые к любой местности. Прожорливые, упорные и преданные малыши. По сути, это хоббиты в мире лошадей. Узнаю на своем опыте, почему готландские пони самая популярная небольшая порода в Швеции. Самая крутая реклама. Вот это, вот это да. Теперь они еще, как бы. В описании уже подсказывают ну, то, что нам нужно нажать сюда, да? Спасибо. Ну, переносит холод. Отлично. Это как всегда. 750 СК. Все по нулям, выносливый один. Давайте еще вот так вот посмотрим на него. Ну, я еще не знаю, как остальные масти. Я остальные масти и так не буду проверять, кроме которые я буду покупать. Но у них такой же косяк, как у диких лошадей Юрвика. Из этого они мне и не понравились. Что смотрите. Они им прорисовали шерсть, да, как солому, а потом взяли и зачем-то в пиксель просто размазали. И то есть на фоне гривы, к примеру, да, гривы, кстати, не очень. Да, на фоне гривы все тело смотрится просто мылом. Вот что это, зачем? Зачем это? Вот у нас остальные пони, они находятся на южном копыте. С какого начать? Давайте вот с этого. Вот если бы не прорисовка, я бы его купила. Он вот серьезно. А здесь такая же история. Ну, тут везде будет такая же история. Здесь одни глаза. И здесь. Так, тоже один цвет глаз здесь да тоже один Это тоже неплохой кстати А у него вот нет тоже одинаковые глаза и вот у нас последний которого я хотела купить так я кто-то сказал что то что кого-то глаза разные я что-то упустила да? Вот. Я собираюсь покупать вот этого вот пони. Спасибо мышка, то, что не дала мне нажать сразу, да, когда я уже буду с нормальной мышкой, ну это уже, я не знаю, кто это знает и кто будет об этом знать, но надеюсь, что когда-нибудь это реально случится. Вот такая иконка вот милого голубя, ну, готландского пони. Я хочу посмотреть на него диким, потому что мне кажется, наряд очень долго придется подпирать. И так будет лучше все видно. Давайте посмотрим на прически. Я так понимаю, все прически как обычно и одна эксклюзивная, да? Давайте мы ее, ее мое. Она такая крутая прическа, но мне хочется, чтобы он был без косичек. Надо было другого пони брать, но что-то не судьба. Мне нравится вот такая криво. Я вообще редко меняю прически коня, потому что оригинальные обычно выглядят. Лично для меня лучше. Давайте сразу Алюра посмотрим. Вот шаг. Ну, в принципе, не это. Так, Яна, ты там потише? Да. С своими дыбками. А то у нас же и дети смотрят. Знаешь? Ну, в принципе, неплохо. Подтеркивается но неплохо на реальную жизнь похоже. А здесь мне не нравится один факт на то, что видите подвисание, да? Но по идее, как он бежит вот с этими подвисаниями, это очень странно так. Я гениально объясняю. Короче, есть же и вряд ли котландские пони, да? Ну так вот, это не крутые там какие-то пони. То есть они просто так вот тюлюп-тюлюп-тюлюп-тюлюп-тюлюп-тюлюп-тюлюп. А тут разработчики придумали какой-то новый вид России. Пожалуйста, не надо так. Это лично мое мнение. Так, дальше у нас идет... Так, дальше у нас он бьет себе по задним ногам, да? Ладно, хорошо. Мне нравится, как двигается грибовое во время движения. Ну и хвост тоже. Странно, он толкается. Ну, мультяшно прикольно выглядит это. И карьер. Ну, это уже выглядит круче. И как он останавливается? Останавливается резко. Слава богу, без никаких там приколов. У него зубки. Подождите. Ой, это что? Он что-то не упал. Или не показалось столько что? Ну ладно, что-то на, на бок как-то сразу перевернулся, когда я повернула. Это выглядело прикольно. Назад. Ага. Ну, ноги очень странно выглядят, но по сравнению с тем, что было недавно, ну, у недавних коней, это прям крутая лошадь. Жалко то, что они ее в плане прорисовки не сильно проработали. У него зубки. Покажи. Покажи зубы. Приз. Сейчас подождем. Вот. У него зубы как у Фриза. Блин, как это круто выглядит? Мне вот эти вот зубы придумали, прям топ вообще. Так, и остался у нас прыжок, правильно же, да? Или какая-то специальная анимация, о которой я не знаю. Да вроде бы. Вроде бы ее нет. Так, прыгаем. Сейчас по-нормальному прыгнем. Ну в принципе, этих как там. Да, хотела я сказать то, что в принципе ничего такого. А вот это что? Разработчики, ну. Такая крутая лошадь. И что? Что-то такое! Зачем это? Почему? Почему ресницы на. Ой, все. Не хочу уже протираться, Уже неохота что-то. Ребят, тут такая фишка. А, я еще забыла сказать, то что он язык вытаскивает да? Или сказала? Типа, смотрите, седло на нем. Уменьшенное. Смотрите, и вольтрас маленький мило блин капец это, это это вот прикольно и нагавки как у фрезов короче ну и бинты не сюда не заходят правда тут уже неправильно забинтованы но хотя бы что-то блин прикольно прикольно давайте посмотрим как она его гладит Может быть вот здесь что-то такое? Да, вроде нет. Ну-ка. Пить будешь? Угу. Буду здесь пить. Ой, язык вытаскивает. Это не имеет смысла смотреть. Ну, простите, то, что это колюра объяснила.